Без футбола и без бокса, если рассматривать спорт, он на большой экран, на телевизионный, он не вернется. В ближайший год как минимум. Потому как опять это будет обусловлено экономической ситуацией. Телеканал будет бороться за рекламодателя, который сейчас массово ушел и сейчас совершенно другой к этому подход и будут идти уже по тем вот путям которые уже много-много лет они идут они не будут экспериментировать сейчас попытаться вернуть спорт на телевидении это эксперимент для любого топ-менеджера они не пойдут по этому пути в первую очередь не хватает самих событий, самих ивентов, самих мероприятий спортивных на достаточно интересном уровне, с достаточным уровнем интриги и драматургии. Если у нас будет достаточное количество хороших событий, это все гипотетически, потому что вряд ли это произойдет. Но допустим, будет достаточное количество интересных спортивных событий и будет интерес со стороны телевизионного менеджмента, то э, осветить мы это сможем... Абсолютно точно на достаточно качественном уровне. Здесь я абсолютно убежден. Понятно, что если это будет массово, то, конечно, людей у нас квалифицированных не в достаточном количестве, но их сейчас больше, чем предлагает рынок. Поэтому тут, тут у меня сомнений нет никаких, что мы сможем вполне с этим справиться. Но это опять-таки это разговор гипотетический, потому что я не думаю, что интересных соревнований на достаточно как бы, серьезном, высоком спортивном уровне у нас в ближайшее время в нашей стране будут проходить.